Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – «Благодарите родителей и жизнь». Поблагодарите родителей за то, что вы живы, пока они живы. И поблагодарите жизнь за то, что вы живы, пока живы вы. Кто из вас подходил к вашим родным, близким людям, к отцу, к матери? Целовал руки, обнимал их и говорил слова любви и признания за то, что они подарили вам жизнь. За то, что взрастили, помогли стать на ноги, любили, поддерживали. Хоть кто-то об этом подумал, хоть кто-то говорил. У многих людей, после того, как они увидят этот ролик, придут понимание того, что уже поздно. Кого-то из них нет, либо нет уже двоих. Поблагодарите с могилы своих родных и близких. Подойдите к могилам, поклонитесь в ноги. Попросите прощения, благодарите искренне, уроните слезу, слезу не ради галочки, будьте искренними, попросите прощения и поблагодарите за то, что вы есть, за то, что у вас есть дети и у ваших детей еще будут дети. Обязательно поблагодарите жизнь, ну или Бога, как вам удобней, как вы видите себя в этой жизни и что вы видите жизнь вокруг себя. Скажите, как вы признательны. Скажите, как вы любите жизнь и вашего Бога за то, что вы рождены, за то, что вы есть, за то, что живы, дышите, можете действовать, рожать детей, за то, что вы счастливы, либо за то, что вы пытаетесь найти в жизни свое счастье либо призвание. Подумайте над этим очень философским, очень важным вопросом. Все вокруг учат благодарить друг друга, благодарить себя, но кто из нас благодарил родных, тех двоих людей, которые родили нас и вырастили, благодаря которым мы ходим по этой земле, и кто благодарил Бога либо жизнь за то, что мы живы. Не за поступок, а просто за то, что мы есть. Я призываю вас попробовать сделать этот поступок очень важный. Вы раскроетесь, вы успокоитесь. Вы найдете общий язык с родными, с живыми и спокойными. Вы найдете баланс. Жизнь преобразится, я вам гарантирую. Попросите прощения за молчание. И, наконец, скажите «Спасибо» или «Благодарю». На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.